Важно отметить, что в нашем городе сохранилась уникальная история. То есть, очень много архивных исторических данных, и благодаря поддержке областного архива мы выявили документы, которые мы уже можем достоверно говорить, что в этом доме жил купец, допустим, такой-то. Да? И рассказывать об этом людям. И благодаря вот нашей инициативной группе мы смогли популяризировать историю города, визуализировать, сделали аудиоролики про город, про... написали лонгриды. И это все дало такую базу некую, откуда молодежь может подчеркивать знания. И вот благодаря тому, что мы смогли в том году мобилизовать группу волонтеров, которые проводят экскурсии, также интересуются историей, проводят разные мастер-классы, интеллектуальные игры по истории города это все вот дает такой большой толчок тому что нам нужно дальше двигаться нам нужно сохранять потому что в нашем городе есть что сохранять да, это историческая память тех домов зданий которые они в себе несут также это архитектурное наследие нашего города и вот сейчас как наши волонтеры также и общественное объединение Дестинация каракол проводят экскурсии по городу и очень в принципе уже хорошо потому что есть спрос туристы приезжают даже это местные жители пусть они пусть из бишкека к примеру до да, последняя группа у нас была из бишкека это были девочки школьницы но они приезжают и интересуются и у нас уже есть что рассказывать теперь нам осталось сохранить на будущее чтобы было что показывать до да, для города это является важным и нужно объединять усилия и даже многие жители смотрят уже по-другому, когда к их дому подходит группа туристов и начинает фотографировать. В том году мы тоже проводили фотоэкскурсию а, с одним из известных фотографов нашего Кыргызстана Алимжаном Джурабаевым да и он нам показывал с какого ракурса лучше фотографировать какой кадр лучше взять и это давно тоже толчок и мотивацию молодежи просто выбирать дом старенький пусть да но и делать там фотосессии и уже сам житель видит а значит мне нужно побелить и он белит но к сожалению все-таки то что происходит в современном мире хотят все модернизировать сделать по современному и ставни просто вот с каждым днем их все меньше и меньше становится это очень печально потому что люди не видят что здесь можно зарабатывать да как-то монетизировать и сделать более привлекательным наш город для того чтобы туристы подольше задерживались в нашем городе так как сейчас по такой небольшой статистике, турист проводит там в Караколе одну-две ночи. То есть он идет в горы, в трек, спускается, ужинает и уезжает дальше. А нам бы хотелось, чтобы туристы оставались здесь и тоже сделали свой небольшой такой доход для нашего города. Хотя это, наверное, не небольшой, а даже очень большой в перспективе.